Шалом, ребятки, с вами, как всегда, Дядя Техшоу. На самом деле, есть в мире такие люди, которые своими золотыми руками могут сделать такое, что вам даже присниться не могло. Даже автомобиль. Согласитесь, со мной в наши дни на рынке присутствует огромное количество откровенно низкокачественных моделей автомобилей. Особенно иронично то, что некоторые кустарные машины получаются на порядок лучше заводских образцов. И в этом ролике я расскажу о некоторых из них. Погнали! Погнали! И первым шедевром на сегодня будет Победа CL. Основным донором для автомобиля стал Мерседес CL500 с кузовом 215 и двигателем на 5 литров с 8 цилиндрами. Сам кузов автомобиля сделан из композитных материалов, что благоприятно сказалось на его массе и прочности. На конечном этапе сборка автомобиля шла сумасшедшими темпами. Сначала сделали сканирование автомобиля донора, затем пошел процесс создания 3D-моделей будущей Победы, а дальше по обычной схеме вырезание матриц под кузовные элементы на 5 d фрезер станке. Изготовление деталей, установка, покраска, сборка и в конечном итоге получился шедевр. А вот еще один интересный экземпляр, который назвали ГАЗ-66 БИЗОН 4.0 TD. Его кузов установлен на шасси от автомобиля ГАЗ-66, бензиновый двигатель заменен на турбодизельный, с механической пятиступенчатой, синхронизированной коробкой от автомобиля ДОНГФЕНК 40. В итоге получился вот такой вот монстр повышенной проходимости. Соломона Мобиль 30. Автомобиль для действительно крутых и больших парней. Проедет почти где угодно, кроме того, может пересекать водные преграды. Что еще нужно для сельского счастья? Помогают авто в этом его большие колеса. Это плавающий вездеход с карбюраторным двигателем на 1,8 литра от ВАЗ-2130 «Нива». Также имеет двухступенчатую раздатку с отключением переднего моста и защитой от перегрузок. Мосты с блокировками и раму лонжеронного типа. Вот, и, к сожалению, ролик подошел к концу. С вами был Тех Шоу. На этом все. Покедова, друзья!